Добрый вечер! Сегодня 26 ноября 2020 года в Алмате в Hyundai центре Бахыт, наша, наш мой спонсор, дорогой Бахыт, покупает машину на заработанные деньги в компании Атоми. Мастер продаж в квалификации она покупает вот такую машину Hyundai Sonata. Шикарнейшая внутри. Какая красота. Это вообще. Желаю, Баха, чтобы ты каждый год теперь меняла машину, обновляла. То есть год поездила, приехала по трет добавила чуть-чуть и на новой машине на другой уехала. То есть еще круче, круче. Чтобы круче как круче. перчатки меняла. Дай бог. Так Дай бог. Вот и аминь, аминь, Бахочка. Вот так. Всем желаю. Такого же счастья. Всем желаю такого же счастья. Ура! Ну все, теперь пришли, согрелись, чай пьем. Будем отмечать. Марокканский чай пьем, никакой не какой Сейчас будем. Вот. отмечаем э, покупку у нашего спонсора бахает машины новой в масле в салоне в hyundai центре hyundai sonata э, цвет мокрый асфальт шикарные навороченные супер супер современная машина мы сейчас прямо в такой Эйфория. эйфории, сердце бьется, душа поет, сердце ликует и радуемся за нашего любимого спонсора вот за короткий срок, всего лишь год с лишним чуть больше года это разве срок купила, если смогла позволить такую шикарную машину вот. кто хочет, кто хочет давайте вперед, в Атоме, да, давайте, давайте как только села в машину, я была в шоке столько кнопок Такая большая? Я говорю, как ты тебе разберешься с этой? Очень большая внутри, вообще. А сама внешняя очень красивая. Да, необычная. Я говорю, я сказала, что я таких машин не видела, и мне сказали, что, как ты сказал, что таких не было, таких не было советского класса. класса. Вы представляете, на каких машинах мы начинаем ездить? Это вообще. Представляете, Работаем в южнокорейской компании, покупаем южнокорейскую Стив машину. машину. Первый да? Ступали. Правильно? Вы знаете, я вас вот хочу добавить. Машина такая же красивая, как и сама наша Бахы, широкая, просторная. Большая, да? Такая же большая, как сама Бахыч. Говорят же, хорошего. Очень быть много, много. Много, да? Но она у нас не такая прямо, вот, она у нас слонешка. И хочу сказать, сказать, не машина украшает бахет, а бахет украшает машину. Супер, а ну, <украшает> да? Классно. Классно. Да, Бахетечка, поздравляем Семена. тебя от всей души. Прямо, прямо с такой радостью. Сейчас будем винишкой отмечать. Будем или нет? Будем. <с tokoh> вот, вот. Бахет, а? желаю тебе, чтобы каждый год, каждый меняла машину, то есть мы там смотрели, машины с пробегом стоят, то есть год поездила, ставишь туда, говоришь я хочу на новую, да, ну. какая новая модель есть там, подгоняйте сюда, то есть под цвет как одежды, все круче и круче, да, да, под цвет любимой одежды. В этом году такой дельежка, Каждый раз, Чтобы вот таких успехов было. Спасибо, спасибо всем, спасибо, супер. Это только начало. Да, да, да. Друзья, добрый-добрый день, мне очень приятно, такие классные поздравления. Я желаю, чтобы у всех, у всех у нас были такие приятные покупки. Да, это здорово, когда ты работаешь, двигаешься, ну, все само собой получается, когда нравится человеку. Мне очень нравится работать в Атоме, это не работа, это удовольствие. Поэтому и мне так хочется вас всех вдохновить и разбудить, и сказать, друзья, вот смотрите, это же не так долго, год всего, да, чуть-чуть больше года, и уже такой классный результат. Мы же еще это двигаемся для своих детей, для своих внуков. Представляете, как будут нами гордиться наши дети и внуки. Поэтому всем-всем-всем вам искренне желаю, чтобы вы мечтали, мечтали при причем очень хорошо мы вот все друг другу пожелали чтобы мы каждый год меняли машины каждый год и причем каждый раз лучше и лучше и лучше мы это заслужили если мы в голове это себе разрешим у нас все это в жизни у нас получится так что всех всех вас обнимаю благодарю и желаю чтобы мы следующие были вы и чтобы мы только радовались и вот точно так же вот так наш круг расширялся расширялся и мы радовались за каждого из вас.